И всем здарова, дорогие друзья. С вами я Ванек. Мы с вами продолжаем проходить Saints Row третью. Эм, не, ну, ай, блин, назад надо, назад надо, потому что, ну, мы уже, я уже, честно говоря, прошел ту странную, сраную миссию с этим. Короче, это была не самая трудная миссия, которая тут будет. Я вам и серьезно, я вам клянусь, не самая она трудная, что будет тут этой игрушке будет миссии посложнее. Это против Фелиппа Лоренна будем сражаться, когда... Я очень много смотрел видео по этой игре, я знаю, что я говорю. Я, кстати, купил ту-ту-дом, вот этот вот. наконец мастерскую... Это красота и подобие. MGN Dressing. Наконец-то купил ее. Ага. И сейчас будет... Да, рады вас приветствовать нашего профессора Генки, супер кульминация реальности. И добро пожаловать нашего профессора Генки, Суперэтническая кульминация реальности. Бейте с профессором Генки, чтобы выжить. Застреливаем. Не, не панды, в панды не стреляем. Панды это нормальные такие животные. Так. Надо запомнить, в панд не стреляем. С Секр, профессор Генки заработал. Она текала. Я в панду попал, ну... Банки! Ненавижу банки! Ненавижу наркомана, блин. Не пьяниц, кстати, тоже. Потому что пьяницы, это тоже наркоманы. С одной стороны. Снизу удар. Выход. Тысяча две. Она это кал. Неэтично будет. Если я в пан сейчас стрельну Некрасиво будет. Выстрел в голову. Это было невероятно. Деньги. Профессор, деньги, то есть стрелять можно. Тайм бонус. О. Хилка, здоровье организма. Да блин, да быстрее перезаряжайся ты. У меня сейчас тут хорошо, что у меня тут сейчас этих... их эм... без бесконечное количество оружия деньги cash in pocket мы с вами ребята этичные мы не будем в панду стрелять, потому что это не unethical деньги единственный бонус и у нас есть победитель у -у -у. рефрешер орбит себе кстати недавно сегодня купил орбит рефрешер со вкусами Секр. профессор генки пройден на это продолжить 2869 Авторитет 6, 100. практически до седьмого, короче, да. Маргенштерн, 30... Маргенштерн, да, Маргенштерн, контроль района. Star 55 баксов в час, 31%. Профессор Генки, вы открыли... Вашингтон Пирс, так у меня был номер Пирса в моем телефоне. Он теперь поможет ты в бою. Да блин, да он был так. Пирс, вообще-то, он и так мой браток, он со второй часть со мной. Те, кто не смотрели мою вторую часть, пусть такая посмотрит и возвращаюсь на третью. Ура! <связан> Ля oh, yeah! yeah, какая, я ка... Ля какая цаса! Мне такую... Мы только начали. сломанную дубинку. А тут два. Тут нифига. Тут нифига. 256. Пирс. Ч ⁇ за фигня? Я то туда ежу. Тот сюда ежу. Вообще мне это задолбало. Очень сильно. Давай, Сапина, побыстрее восстанавливаться. Так, на тап магазин вот магазин способности на кармане падальщик улучшение здоровья увеличение здоровья это за 5000 ага увеличение здоровья и улучшение здоровья восстанавливается несколько быстро восстановление здоровья купил и все увеличение здоровья урон так урон машин урон огня о Урон пусть нажать на 5%. Это берем, это берем, пока деньги есть. Сейчас все нету. Патронный автомат можно было бы взять. Гранаты можно было бы взять. Хотя. Братки. Бан последний, второй. Вертолетом. Браток достав машин не нужно было бы, но. Так как у меня ничего не взял, это. Это Лучидор, это Роща, это Лучидор, Бриджборд, Кедр, Вуднюбайр, Моргенштерн, Морнингстар. Утренняя звезда это, а не Моргенштерн никакой. Потому что Моргенштерн это Алишер. Для меня существует только один Моргенштерн, и это Алишер. А Морнингстар это утренняя звезда, не Моргенштерн никакой. О, Вот это вот бы место я бы купил себе. А чё, было бы престижно стрип-клуб. Стрип-клуб купил себе, блин. Реально было бы престижно. иметь при себе стрип-клуб. Не, ну реально было бы кайфово при себе при... при рядом с собой имеет стрипку под плечом буквально таки кто не согласен тот скажет докажет мне обратно почему это было бы нехорошо пожалуйста если а это это это то место из четвертой части The Broken Shlele Land This Пирс любит отвлека развлекаться и развлекаться. Так, на X-миссии. Шаунди, дамская комната. Сейчас... Порох, стриптизер, я говорил то же самое, но нет, это магазин. Порох, стриптизер. Темп Тресс, моя тачка. Поставить что на не ⁇ турбины, маэ, бы была бы... Профит конфеткам, а не тачка. Электромотор на не ⁇ Не, не, не электромотор, а это турбины поставили бы на не и... ⁇ Все, вс ⁇ Турбированные колёса бы на не ⁇ поставили. Вот, порох. Доехали. Скоро. Ладно, где в like inside, Просто пристрелить массахеров Можете делать это все быстрее? Ребят, не знаю. А, нет, вспомнил, чем мы сейчас сказали в мы сказали Шаунде про то, что может быть Лорен в этом в порохе. Она такая, я ни за что не откажусь от возможности этому, этому бельгийцу, блин, проехать промеж глаз. Да блин, да у меня патрончиков нет. Шаунди Пирс, я за вами. Ага, спрячьтесь, хорошо. Мне нет, во-первых, денег, во-вторых, нету патронов на этом, на СМЖ. Все. Вы мне задрали, блин, ребята. Сморинг стара. Не, ну, прикольно получилось, прикольно. Я думал, тут не получится, реально. Извиняюсь, ребят. Но были такие мысли. Давайте сюда. Вы в меня стреляете, а я в вас стреляю. У них снайперы тут есть. Ну найдем его в его офисе, тогда получается. А где его офис, кстати? Ну, наверное, как всегда, на самом верхнем этаже этого пинтхауса, блин. Хорош над моими друзьями, блин, издеваться. Блин. Я тебя обижу, Настя. Здоровая. Шаунди, Пирс, вы можете расслабиться. Релакс, Гайс. Не распаляйся так сильно, Шаунди. Ну просто бьем Лорена и все. Если тут будет Олег, мне серьезно это не прикольно будет. Короче, если тут Олег будет. Uh, Миниганчик! Пулеметчик! Нет, тут будет... Ч ⁇ типа Олежа, но... ну... Ну, Олеж, ну не Олеж, короче. Эй, а так на первый шанс в той, во второй часть, что они бесполезны, ну... Но... Я прикончу чем бала. Джонни понравилось бы это ой, шанс, сори. Это было круто. Ладно. Окей, это было круто. Я, кажется, из них там самый адекватный мне. Ну, ладно, если не считать, конечно, это, но... Я, конечно, считаю, тоже я очень сильно обожаю пушки. А это, блин, реально прикольный. Ну, практически все. Лава <звучит> Не хочу вас всех оскорблять. Может, для кого-то мое заявление кажется оскорбительным. Ну, я обожаю Сэнс 3. Это настолько, блин, безбажная игра, что я готов не играть, блин, и играть нафиг. Ой, шаунди, извини, сори. рядом оставьте я иду к менеджеру Я сейчас за компьютер. Взлом идет. Взлом данных. Приз! Шандин, ну чё, ты всё? взломала, блин, комп. Дамышкая комната пройдена, прорвала комната Шесть тысяч. Да, ну... Надо на тап, так посмотреть на тап надо. Так. Дальше бельгийская проблем, потому как. О, темп трэш! А, пофигу в кто давай Ну, это вот темп трэш. Тэмп Машины одной и той же марк, короче. А я по встречке еду. Ай, блин. Я на Е нажал случайно. Ну реально, случайно, само собой получилось. Хотя же не нажать, но в итоге нажал на Е. Так, стоп, а у меня так, сколько денег? тысяч. ну ладно. Хватит, наверное. персонаж сам собой начинает ходить просто так рим джобс а ты из не дурного слова ваш транспорт монт Стоп, темперас, сейчас куплю тут ремжопс. Так, это за пять тысяч. Ну ладно, скупая тут все, короче, все заведения. За Не слава А тут вообще ведь город дурно слаблен. Натап, Карту. Так. Сюда можно... Собственно, сюда можно, сюда... Так, надо назад, надо на миссии, тогда по бельгийских проблемах. Шау, квартира святых. Сейчас мы идем за Лорен. I am gonna kill that son of a bitch. Это то же самое, эээ, не, не беспокойтесь, Салова бича это то же самое, что и сволочь. Я бью здесь здесь, что я знаю немножко английский, ну как немножко, ну малость помалу знаю, так скажем. Мат это я знаю. По идее, бич это два можно слова. Бич это пляж, по идее. Не, я лучше эту машинку подставлю, темп Трес поставлю в гараж. Пускай она в гараж пока что побудет. Так, стоп, Где сохранить тачку можно? А, тут нельзя, ну ладно. А е. Что время устранить Ларена. Ну Лорен так просто не умрет. Ага. <питролевый> а, это немножко Отдай мне уж, а Пирс. пирс. Okay. Ну ладно. Пора. Рай, показать, кто мы <питролевый> тут. Кто мы в этом городе. Пирс, босс и шаунди. Пора показать, что мы не последние люди в стилуотере. В стилпорте, точнее. Надеюсь, монтаж не сорует, пока я, потому что ее, если ее сорует, я ее убью любого. Ну у нас здесь тоже вся бомба. Не буду это говорить, разговор, что они говорят тут. Самое главное, машину мою не соруют, и все будет нормально. Пока я, точнее, не соруют, все будет... Зашибись. Хотел бы я сказать так. За... Да, вы знаете, что я хотел сказать. Просто молчите и все. Умный поймет. Или мои друзья, которые знают мой лексикон, и знают, мои, что я люблю иногда, но он поматерится немножко. Ай, блин. Д ⁇ ршни-кошни. Развали меня инфуэджу. Расвалили мне тачку, блин. Я хотел авторитет себе немножко понять, но нет. Тут лучше по правой стороне ехать все время, потому что ну по левой стороне. М -м -м. Бейте охранников дока. У, -у, У, там надо было бы еще на самом деле. Р Прекрасная работа, босс. Устранить надо снайпер, первым делом надо снайпера устранить. Потом можно будет здесь Олежу, увидим. Точнее не того Олега, который за нас, а того Олега, который против нас. Тап. Магазин улучшений. Способности, урон, бой, бой. Взрывчатка, чатка, эм, ну ладно, Мне эм, нет достаточно денег, но... это ранка Братки, давайте, помогайте нам. Устранить снайпера сначала. Они ещё лезут. Этот зверикан лезет. Эти гранилы. Попрощайся с жизнью. Установите бомбу. Это хороший вопрос. Надо, нам надо двигаться. Почему мы не установили бомб-пост того, как убьем Лорена? Реально. Шаунт, супер вопрос сказала, задала. Напоминает миссию сенсор 3. Сенсор 4, точнее, когда мы это... их убивали. Так, сейчас. Сядь немножко. Шаунти, давай. специалиста один без специалиста по снайперским винтовкам и высу голову это клон? 10 минут, пожалуйста. <Слыш> Ты меня задолбали. Как то его сюда заманить? Не могу б... бежать, потому что, ну, тут тяжело. Тяжко идет. Тяжко, тяжко, тяжко, тяжко. тяжко. Нет, тут мне не понадобится будет БПЛА. Писер в голову. Я знаю, конечно, что девушек убивать и бить нехорошо, но как по другому это сделать? Ну тут вот сяду после Вот, раскинули мы Моргенштерна. Твою шушку. Видишь, что это такое? я могу убить brain, but это Третья часть по градусу абсурда, а она эм, тебе может одежать, чувак? Нет времени. Э, э, когда последний раз я доверился голмушку у меня поймели. Угу. Ну вот так. по офис. Ариаха, не знаю. Пойди в Филиппа. Серьезно, хочешь, я могу найти что-то не если у тебя Я Не за помощь, но иногда знать имя я его так ты делал, Черт The The sleep. Sleep. What? Да. Бля, нет. опять же, блин, одной рукой мы падаем, эй, эй, чё за фигня да? вот на этом месте у меня и в тот раз и когда я, короче Игра в тот раз, у меня на этом месте не сохранилось. Hey, Убирайся ты с моего... Вот на этом месте не сохранялось. Когда я в прошлый раз играл, в смысле, первый раз. Бум! Теперь новая Проблемка, есть. это этот огромный круглый шар. Обезвредить наград посвященный денежный подар... ну. бомбу или подарок. Ну если обезвредим бомбу, ну. Да блин, да я уже выбрал обез, вот на этой. Обезвредим бомбу, потому что нам будет тогда плюс здание. Авторитет мы сами потом что-нибудь берем. У нас будет плюс здание. Вот. Ну, немножко... ты любишь другой цвет словно фиолетовый ну да, фиолетовый банда фиолетовый бонус налик вы получаете налик, оружие RC повелитель браток Олег, номер Олега есть в меню вашего телефона сейчас и кинзи и можно по идее сейчас и кинзи сделать все и мы с вами все. Стилуатер. Мост Хантер. Что-то говорит там... Передяжь ленточку. Это... ЭТО ЧЁ ЗА ФИГНЯ? А -а -а! Кто эти парни? Вот, про это я говорил во второй серии, когда прошлое было вчера. Наверное. Время начинать наш шоу, парни. Так, экшна. Ну несмотря на то, кто они, но плавают они успешно. Это призыв с них Килбена Килкабо. Over the fucking limit. He doesn't care about rules of engagement. No rules? I can't work with that. You're not ready to fight the syndicate. Watch us. Just relax, There are others who hate the syndicate as much as you I will take you Can you believe On my husband's bridge! No, no, no, no, это война, котем. Против бан. Ага, спасибо, блин. Спасибо. Спасибо, вице-мэр. Хорошо, что вы меня сейчас не видите. Кензи Кензингтон сейчас будем. Резерв святых, эм, ну, так, эм, ну, да, ладно, так, интернет на Она работала на ФБР когда-то. Карта взглянуть на карту, чтобы найти операцию по захвату территории, повысить свой доход. А, то есть мне тут же, собственно, 100% тоже говорят, что уже не надо деньги. Это так, это так, это стоп, это Моргенштерн, это парк это декеры это декеры Эшут декеры лучидоры лучидоры лучидоры лучидоры это морнинг стар короче назад назад А, это Деккеры, блин! Не, надоело. А, kind of это Деккеры, блин, мы ещё же жив... для Кинзи, Кинзингтон выполняем состояние, ага. Это ж декеры, блин. Это район, ребят, это район декеров. Банды декеры. Не знаю, кто они, но плавают они супер отвязаны Реально, что с Шаунди случилось? Она вот раньше была такой прикольной. Смеялась очень много. И над всеми, и над всем. А сейчас что-то не смеется. против синдиката и ты тоже сам сейчас. А! Сестрами дезинтер будем сейчас смотреть. Я не понял. Все. БДСМ, не, я знаю, что это значит. Ай! Разнос. Надо с за... вами Я помню этого с вами оставлять. Будет чего-то есть. И... Ребят, короче, давайте, короче, сейчас мы с вами зах... заканчиваем эту игру. И давайте всем, до скорых встреч. Увидимся с вами в следующих сериях Saints Row 3. Пока-пока. Покеда, Ребята, всем, до скорых встреч. Пока-пока. А то вот так вот ты думаешь, ты пройдёшь, что пройдешь эту игру сегодня, а в итоге надо растягивать удовольствие, ребятки.